Думал записать видеоролик об МММ, но что-то как-то и нечем записывать, в принципе. Ну, если вот экранку взять, показать, что мне идут выплаты, что там реферальные начисляют, что я делаю пожертвования. В принципе, это все и так понятно, проект работает, никаких проблем на данный момент там не возникает. Поэтому решил провести небольшую акцию и ответить на пару таких популярных заблуждений. И, кстати, призываю вас писать под этим видеороликом комментарии, какие у вас вопросы есть по проекту МММ, потому что в дальнейшем, думаю, вот на неделе, может на следующей неделе в начале, провести стрим тоже с блогером по заработку в интернете, Дэн Инвест, канал называется, потому что он мне там писал в комментариях, что можно совместный стрим провести, и думаю, как раз у меня время будет там или в конце этой недели, или в начале следующей провести вот такой стрим, как раз поговорить на тему МММ, перспектив. МММ, как они влияют на криптовалюту призм. В общем, если будут какие-нибудь вопросы по проекту, то можете писать их в комментариях. Мы с Дэном на стриме как-нибудь разберем эти вопросы и выскажем свое мнение по тому или иному поводу. Ну а сегодня я хочу, во-первых, объявить об акции. Это акция для новичков, которых еще нет в проекте MMM PRISM, потому что я вижу и по своему кабинету регистрируются люди, но боятся что-то делать вклады, думают, а может их что-то смущает. Так вот, для всех новичков, которые еще не зарегистрированы или зарегистрированы подо мной, но еще не сделали вкладов, я предлагаю такую акцию. Я плачу вам 100 монет на вход в МММ MMM Призм. Это минимальный депозит, то есть вы регистрируетесь, пишите мне. Я проверяю, есть ли вы в проекте, зарегистрировались ли. Потом создаете заявку на 100 монет, что вы готовы оплатить 100 монет, оказать помощь. Но на самом деле можете больше создавать, я просто вам оплачу только 100 монет. Вот акция ограничивается 100 монетами. А после того, как я подтверждаю, что вы действительно есть, вы там делаете первую оплату, это будет 50%. И после того, как вы оплатите вот эту часть 50%, я вам сразу перевожу 100 монет вот этих вот подарочных не перевожу сразу как некоторые делают потому что уже с некоторыми коллегами общался и говорит очень много людей ну просто вот забирают монеты мне конечно 100 монет не жалко но во-первых если например там будет 100 заявок то это уже и не 100 монет получается а гораздо больше а во-вторых просто тупо не хочется тратить время на человека который решил тебя обмануть поэтому я вам проплачиваю вход чтобы вы проверили посмотрели как проект работает изнутри кидать я вас на вот этих 100 монет не собираюсь я думаю вы понимаете что 6 процентов реферальных это всего лишь 6 монет по этому поводу можете даже не переживать так что если вы еще не в ммм но хотели попробовать посмотреть как проект работает а даже если не хотели я сейчас объясню какая схема вообще по ммм потому что некоторые заходят и не понимают куда они заходят вы регистрируетесь в ммм если у вас есть 100 монет призм, ну потом пишите мне я подтверждаю что вы реально зарегистрировались ссылка находится в описании потом пишите мне я подтверждаю да действительно такой человек есть создаете заявку на оказание помощи 100 монет что вы готовы вложить в ммм скажем так 100 монет и ждете своего ордера а вам в течение суток скорее всего придет ордер на 50 монет вы по инструкции отправляете на кошелек, который будет указан 50 монет, отписываете мне, я все это дело проверяю и перевожу вам 100 монет. Получается, что вы зашли в проект МММ за мои монеты. Потом, через некоторое время, в течение 15 суток, вам придет еще одна заявка, чтобы вы еще 50 монет доплатили. И потом, после 30 суток от первого вашего перевода, через месяц, у вас на балансе уже будет 130 монет. В кабинете нарисованы цифры. Но чтобы вам их забрать, вам надо заново будет создать ордер, на 100 монет, то есть вы заново потом создаете ордер на 100 монет, а, конечно это можно все сделать раньше после вашей второй оплаты, но можете вот в качестве проверки подождать 30 дней, потом создать через месяц ордер на 100 монет, оплатить первую часть и потом вы уже можете вот этих 130 монет по первому вашему депозиту выводить. Потом смотрите сами, если честно. Получится такая ситуация, что вторых 50 монет вы закинете своих, но выведите 130. То есть на тот момент вы уже будете в плюсе плюс 80 монет. И на самом деле, если вы оставшиеся 50 монет, которые надо будет добавить в течение 15 дней, докинете еще, то вы все равно остаетесь в плюсе плюс 30 монет. И каждый месяц ваш профит будет увеличиваться на 30%. Потом уже смотрите на свое усмотрение, будете вы больше докидывать монет или нет, или прокручивать вот эти именно подарочные. Но вы абсолютно ничем не рискуете, 100 монет на вход я даю каждому новому участнику. Теперь давайте разберем пару моментов. Я вчера в чате на AeroPrizm увидел человека, который пишет, что чуть ли не полгода в МММ надо выходить без убыток. Ну, я думаю, что на предыдущем примере, где я показал, как можно с подарочными монетами распорядиться, вы понимаете, что этот срок намного меньше, чем полгода. На самом деле, на третьем месяце вы уже выходите в плюс. То есть в проекте вы монеты в любом случае оставляете. Нельзя взять и выйти из МММ. То есть в любом случае вы делаете заявку на 1000 монет, допустим первоначальную, и даже если через год, через два вы захотите выйти, то минимальные потери для этого будут, это оставить 500 монет в проекте конечно, если вы не повышали а, сумму своего депозита. Потому что тут включена уже закольцовка, чтобы проект работал дольше, не как обычный хайп проект схлопнулся через какое-то маленькое количество времени. А тут эта пирамида, она на самом деле не такая классическая. Тут вас вынуждают сделать закольцовку. И на самом деле на третьем месяце вы уже получаете прибыль. Если через три месяца вы понимаете, что вы не хотите больше участвовать в проекте, но у отработал депозит и вы хотите вывести прибыль то создавайте ордер на ту же сумму как был предыдущий депозит вносите 50 процентов забираете прибыль 130 процентов и в любом случае с последнего депозита вы получается в убытке всего лишь 20 процентов если вы прокрутили там допустим вот сейчас проекту мм сколько у нас получается около шести месяцев если вы до этого 6 месяцев крутили то вы в неплохом таком плюсе и это без реферальных отчислений и бонус-менеджера. Если будут еще они то вы вообще должны там сидеть в шоколаде. И я, по сути, даже не вижу смысла выходить из этого проекта. Просто можно всегда крутить одну и ту же сумму, пока проект не перестанет работать. Сразу скажу, что я не Ванга, я не знаю, когда проект перестанет работать. Если честно, я даже не буду давать никакие прогнозы. Во-первых, это дело неблагодарное. Во-вторых, в любой момент ситуация может измениться ну, в любую сторону. И тут уже все зависит, ну, в первую очередь, конечно, от администрации которые создали данный проект, ну а во вторую очередь от притока новых участников, потому что а, тут хоть и есть закольцовка, но все равно если притока новых участников не будет, сейчас кстати он хороший приток участников идет, а вчера или когда это или позавчера зарегистрировалось 600 человек, то есть уже около 500 человек в сутки регистрируются в проекте к новому году, там уже в чатах такие настроения, что 30-50 тысяч участников, в МММ MMM призм, ну, скорее всего, будет. Поэтому тут в любой момент все может поменяться абсолютно в любую сторону, и вы всегда должны оценивать риски, понимать, что сегодня вы можете оказать помощь в МММ MMM призм, а на завтра проект уже, ну, не будет работать, будет там рестарт какой-нибудь, или вообще он закроется. То есть может произойти все, что угодно. Потому что я сейчас вижу, что в чатах призм пытаются хейтеры какие-то или завистники давить именно на это, что МММ это финансовая пирамида, то, что в любой момент все может закрыться, то, что вам могут не назначить, не сделать выплату, но на самом деле, когда вы регистрируетесь в МММ, вам об этом написано прямо, когда вы создаете заявку на помощь, чтобы вложить деньги, то вас тоже предупреждают вам там прям красными буквами написано, что не вкладывайте последние деньги, не вкладывайте те деньги, которые вам нельзя терять, то есть об этом предупреждается, а вот эти хейтеры-завистники, они на это давят, как будто это скрывается, как в других хайп-проектах, где говорят, что зарабатывают на аренде недвижимости, а на самом деле это банальная пирамида, то есть в ММ такого нету, и вот на этот хейт не обращайте внимания, потому что я не знаю, чего добиваются эти люди, в любом случае вы все должны осознавать, что это пирамида, это улучшенная пирамида, на мой взгляд, потому что тут внедрена закольцовка, а, приток людей новых растет, мы с вами видим, как проект развивается. В чате MMM Prism есть человек, который дает статистику по уникальным аккаунтам, по пустым аккаунтам, то есть а, можете вступать, ссылка на него будет находиться также в описании, а, там вообще общение бурное идет, людей уже собралось достаточно много, я думаю в ближайшее время будет около тысячи человек, это именно русскоязычный чат. Ну и конечно, желаю всем удачи, кто уже состоит в МММ, кто еще не состоит, я вам предлагаю 100 монет на вход, вы вообще ничего не теряете, вы в любом случае в плюсе, поэтому регистрируйтесь, пишите мне в Телеграм, ссылка на Телеграм у вас и на экране есть, и в описании также будет, и не обращайте внимания на хейтеров, потому что вот я вижу мои коллеги, здравые блогеры, они говорят сразу, что да, риски тут возможны, никто ни от кого ничего не скрывает, проект работает, проект платит, даже можно получать дополнительные за видео отзывы, то есть вы можете делать видеоотзыв, что вы получили выплату, там только изменения произошли, а теперь надо, чтобы и лицо было, не только экран, но и лицо. И можете еще получать плюс 5% к выводу. Я вижу, очень много ребят этим пользуются, это в принципе тоже очень здорово. Вы тогда, получается, не 30% в месяц зарабатываете, а даже больше, чем 30%. 35. Это тоже очень здорово, очень круто. Также напоминаю, что есть реферальное отчисление. Вы можете приглашать а, каких-то других пользователей. С первой линии у вас 6% бонус будет идти. Потом там чуть меньше, меньше и меньше. И это все вообще доходит до 88 уровней. Конечно, на нижних уровнях там уже не такие жирные проценты. Но все равно, если развивать систему, вот я сейчас вижу в моей структуре 500 человек, не все активные, не все проплатили свои входы аккаунты но все равно даже если мы возьмем что половина людей проплатили то, представляете, они еще приглашают людей. У вас 88 уровней и даже там одна десятая от процента, если этих людей будет тысяча, это тоже очень хорошие такие отчисления. В общем, все полезные ссылки находятся в описании. И задавайте под этим видеороликом свои вопросы по проекту МММ. MMM. Я с Дэном договорюсь о стриме, анонсирую его у себя в Телеграм-канале. Дэн тоже, наверное, на своих ресурсах анонсирует. Ссылка на мой Телеграм-канал также находится в описании. Ну и и не пропустите этот стрим, потому что там мы будем в прямом эфире с вами общаться, отвечать на вопросы по проекту МММ и вообще высказывать свое мнение. До скорых встреч!